Не понял. Ауа. Всем привет, меня зовут Немель Ленок, И вы попали на четвертую серию в одного блока в Майнкрафте. И в прошлой части мы остановились на том, что я не доделал вот эту вот крышу. Много не доделал эту крышу. Поэтому в этой части я хотел доделать ее и начать другую постройку, если получится. Так. Ну а в начале этой серии мы начинаем сразу же делать крышу. Так. Блин. Сломалось. Он сломал, не туда поставил. Да. Если вы не видели мои прошлые видео, то обязательно посмотрите их. Они очень интересные. Если вам понравится, то подпишитесь. Всё, крышу я доделал, потребовалось всего 30 ступенек, и можно идти вот сюда вот. Сюда. вот. Так, в прошлой части осталось. Так, я вроде в прошлую часть ставил дверь, она куда-то исчезла. Ну ладно, сделаем еще одну. Идею я этого вот взял с канала Трек. Ссылку на него я оставлю в описании. Но, пока я вам говорил это, я уже скрафтил себе дверь. Ставим ее, заходим и закрываем. Надо там еще сверху делать. Ну, у меня будет два этажа. И, ну, короче, у меня будет два этажа. Хотя, эту серию мы будем продолжать не сломание блока. А с постройки полублоков каменных. Делаем их очень много, потому что мне их много понадобится. Надо как-нибудь туда залезть. Возьму две доски. О, идеально. Ставим сюда. Обводим так. Нет, так я не буду обводить. У меня все-таки еще и второй этаж будет. А сюда я буду ставить эти блоки. Так. Потом, когда, и потом я планирую следующий, ну, с пятой и шестой серии сделать э, формилку опыта. И формилка в то же время ну, и формилка шерсти, костей. И даже может быть железо и еды. Потому что же зомби могут класть картошка, морковка. А сведи могут падать. Да, сведи могут падать зелень и исцеления. Так Можно, в принципе, приступать делать. Еще второй этаж. Так. Так. так, я немного про провод забыл, то, что я поставил на паузу. Но я тут практически первый слово сделал. И мне не хватит дерева, потому что только 10 блоков вот так. А мне еще... Ну, мне еще как бы много делать, еще три слоя. Так. Но тут на этом этаже планирую много чего поставить. Мне еще вот Только 30 блоков ушло на этот слой. Еще два слоя таких. Еще 60 блоков. Еще шестьдесят таких доск. Угу. Так, сейчас надо сделать лесенку, потому что падать все время Чуть не хочется. Кстати, вот это вот я ошибку тут сделал, надо сломать. Ой, блин, сундук зашел, зашел. Так, нет железа, но это тут, тут надо еще. А ч, у меня нет дерева больше? А точно, я же все дерево пол. А мне надо именно дубы. Саженцы, я садил саженцы? Нет, я не садил саженцы. Вообще, почему ты не рушишься? Не может быть то, что я там еще одно бревно оставил. А, может быть. Ну зато я одно Так. Ставим сюда. Сейчас там две овца, Б Маленькая овца выросла. Выглядит это как-то так. Так. И... Блин. Еще больше муку, куда я ее положу? Вот два костного булока, вижу. Все, одноклубки. И вот. Вот ну, так немного. Надо скрафтить костную муку. Костную муку. Так, взять 19 костной муки. И теперь просто надежда, чтобы она не выросла таким в прошлом. Что вырошу поменьше? Это нам на руку. Это нам было. очень много на руку пошло. Очень сильно. Так. Все опять. Ладно. Но у меня тут еще один росточку. Надо бы сделать мне уже фирму. Фирму деревни. <звы> Ладно, сейчас вот, вы... пожалуйста. <звы> Сули. Походу, фирма пчел. Ой, Ой лампусик. Ну, а сейчас спать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и пчелки. Надо было уже делать вот три пчелы. Надо бы уже делать, блин, всё, строим отдалённо, отдалённо. И тут, давайте вот сюда построим. Так, два блока. Я их потом ещё это огорожу, ещё будет всё, чик О. Блин, мне надо еще много песка Очень много песка Но Для стекла Очень много песка Фу. Жалко, то, что тут нет такого острова, где песок Тут пока что сейчас построю что-нибудь. Сейчас возьму землю, поставлю там. И сделаю сейчас ограждение. Так, а земли у меня довольно мало. Не понял, почему мало земли. М реально мало. Восемь штук. Не знаю, что дальше. Я слишком мало земли. Был вроде куще прям. Что существо капля? Делаю мотыгу. Матыга одна берем грубая земля. мне еще довольно много мне не хватает. Из земли.. Здесь у меня есть гравий. А у меня он есть. Идемте Идём, бера... брать две земли. Надеюсь, вы знаете про такой а? Что можно из двух гравий. И из двух дравия, и из двух кусочков земли можно сделать грубую землю и так ее умножать вдвое потому что из двух кусочков получится 4 и это очень выгодно так что собираем это очень полезно для я не помню. Близкайблока. Во. И делаем е. И делаем еще. Да блин. Во. И делаем еще 8 таких штучек. Как и с таким мотогетом, кусочком земли такой. И у нас еще остается на два куска на, на четыре земли. Собираем сюда два и сюда два. Еще восемь. Собираю. Ладно, пусть пока что живут на моем острове, потом уж сейчас буду делать, получается, ферму деревьев, потому что без де фермы деревьев у меня не будет дерева, а мне еще надо строить дом и еще больше делать. Камней у меня будет много, на любой фазе, даже в океане. Даже в воду встречается, нет, в аду не встречается, конечно ведро воды, которое у меня есть, и ведро лавы, которого у меня нет. Ну, пожалуй, тут и начну делать ферму, ферму деревьев. ферма дерева. Первое. Вот сюда. Пока что на нем будет только пять. Деревья. Ставим и это ставим. Так, мне надо еще, мне надо еще плит. Так. Ну, так мне, ну, в принципе, хватит пока что. Капец, так много времени, времени прошло. Так, его. сюда магазин да и и вот тут убираем пол клетку ставим землю ставим саженец теперь мы тут все застроим соседний саженец, я даже не знаю может посередине воткнуть Но нет и мое видео подходит к концу если вам если вам понравится видео, можете поставить лайки лайки, написать комментарий если вам нравится такая тематика то подпишитесь на мой канал ведь я очень стараюсь над всеми видео вы были на канале Нейма Унхорс. Меня зовут Саша. Всем удачи всем пока-пока.